А, добрый день, молодые люди, меня зовут Эрик Шоков, и сегодня мы записываем модерацию на Саби Шоке. Уже два месяца ее не было, а просмотры-то большие, и поэтому нам нужно продолжать. Сегодня мы будем смотреть тикеты с главным модератором на Саби Шоке, руководителем техподдержки, это Владислав Гуров, или же Айрон T. Всем привет. А, да, да, ребят, знакомьтесь, этот человек, который был недавно игроком, который сколько потратил часов уже на наш проект? Если брать игровое время, то тысячу. Часов. Этот человек настолько был активным игроком, что он стал его частью. Это отличный кейс, это отличная история. Спасибо большое Владу за его вклад, и поэтому сегодня в ролике он будет. И скорее всего во всех последующих роликах модерации он также будет присутствовать. Сегодня нас ожидает большое количество тикетов. Может быть на нашем сервере есть читер, может быть какой-то токсик, а может быть очень-очень интересный персонаж, который... Что-то делать не так Нарушая правила собешока А у нас правила есть Да, у нас есть правила Они у вас на экране сейчас Давайте я вкратце расскажу, что такое Сабершок Сабершок это мой проект, который мы открыли два года назад Ну или почти два года назад Где люди тренируются, разминаются, развлекаются на наших серверах там открытый голосовой чат, поэтому люди могут друг друга обсирать Мы это пытаемся уменьшать в количестве Там могут подрубать читы, потому что мы открыты для всех игроков У нас есть даже нон prime сервера Поэтому это все надо модерировать, чтобы все было бы красиво, чисто и прекрасно Для этого есть модераторы, у нас их 150 Чуточку меньше, сейчас чуть меньше 100 но сейчас будет набор и будет гораздо больше Кстати, ссылочка на набор будет в описании Если вы хотите стать модератором Если вам понравится то, что мы сейчас будем делать Если вам нравится вот этот процесс, то э, становитесь счастью Это волонтерская работа Не рассчитывайте на то, что здесь можно зарабатывать Пока мы стартап, ни о каком заработке речи не может идти в таком количестве модераторов Спасибо каждому, кто не забудет поставить лайк Мы начинаем прямо сейчас Погнали смотреть тикеты. Прямо сейчас мы на страничке онлайн-модерации, где показан список модераторов, которые прямо сейчас занимаются тикетами. Принимают, осматривают, банят. Я хочу стать частью этого списка, поэтому нажимаю на кнопку «Встать на Prime». И у меня открывается возможность репортить, банить, обжаловать и никого не трогать на проекте saibyshock.net. Пришел тикет на персонажа Гиперполина «Причина бхоп. Давайте посмотрим, как там чел прыгает. А Я сейчас, получается... Иду смотреть за гиперполиной Я прописываю хайд, хоть я и уже спалился, что Шо, я на этом сервере бэхопит. И со мной уже общаются, но я делаю вид, что я их не слышу Так, мне передали информацию о том, что этого персонажа зовут Водочка И у него есть бэхоп, давайте смотреть Он пытается что-то сделать Пытается Как вы можете заметить, первое, что мы увидели, это как он пытается красиво прыгать, двигаться по карте Означает, что мы пришли не просто так ну давай, у тебя сейчас ситуация, ты можешь пойти быстренько на сити ой ой ой ой ой ой ёй Это было подозрительно Да, это было подозрительно, что он получился Первый бэхоп, который мы видим, что он у него получился Да, получается, смотри См Застопился, поехал Он делает 2-3 прыжка и на этом заканчивает Нужно больше Брык Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не Во, Влад Я видел, да можно вызывать. Вызываем на проверку. А, добрый день, водочка. У меня Я есть сити. подозрение Протите о том, что там. у вас есть бхоп а, Поэтому а, вы либо получаете прямо сейчас бан навсегда, либо мы проверяем ваш компьютер на наличие бхопа и, и вы не. И у вас есть право обжаловать этот бан. Хорошо. Давайте проверим. Идем проверять пока, правильно? Идем проверять пока. Да. Хорошо, я вас вызываю на проверку Получается, вы подозреваетесь в использовании приложения, а, так сказать, чита под названием а Возможно, это BeHop отдельно, а возможно, это прям чит А возможно, вы самый честный и добрый игрок, которого подозревают какие-то гнилые люди Давайте включим ваш экран и посмотрим, что у вас на ПК АХК, Ахк. Это было скачано Ах... сегодня Ну да, у меня а... не получилось он у не включился? А. Да Б-хоп, фазум <laughs> Это бесплатно брото скачал? Да, я VR проверял А зачем? Зачем? Все же хорошо Ты же хороший мальчик Зачем тебе играть с щитами? Ниже есть архив Автобхоп Да, у тебя еще Ранее в этом году Был скачен автобхоп То есть еще волхак там написан Дружище, ну добрый день Ну кому? 13 лет, кейеров вот, Ты получаешь бан навсегда Ну, на На два год. года может быть, простим думаешь, его? Может, за, за два года он исправится? И на, давай на два года дадим ему бан. Подожди, а если человек реально э, перевоспитался? Давайте навсегда бан. Получается, мы его полностью скучаем из э, варианта быть игроком CyberShock. А что если в, дать временно на два года? Давай, э, давай дружище, мы на тебе сделаем эксперимент. Попробуем тебя забанить на два года. Возвращайся через два года, но не создавай нового аккаунта. Давай, удачи тебе. Просто задумайся о том, что чем ты... Занимаешься, дружище, чем ты занимаешься? Что за стыд? Все, давай, спокойной ночи Посмотрим, что будет дальше Сейчас режим паблика Категория «Он не мираж» И <смех> информация о тикете «Он читак» Когда у него 11 на 2, знаете почему? Потому что он никуда не выходит Он играет в своей зоне И <смех> не акрессирует вовсе никак Но сейчас это было очень близко Неправильная граната Пытается, пытается отслеживать, что творится на шорте Простреливает то, что не может быть прострелено У него КД только из-за того, что он не выходит никуда Он просто на своей территории А недостаточно доказательства или же нет нарушения Давайте нет нарушения и мы идем а, дальше Арена, читерство Кто же у нас нарушает? Каждый раз выходит и без инфы дает голову Ну, на а имках там по сути инфа и не нужна КД 079, 20... Часов он сыграл на себе шоке. Пока двигается неплохо, мне нравится. Двигается не как бот, хорошо убивает. Тут инфу, понятно дело, знать не нужно. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, сейчас смотри, плюс. Какой же он слабый, чувак. И предлагаю отметить его тикет как недостаточное доказательство. У нас нет тикетов, но есть репорты. Нарушение правил. Опять же ретейк и какое у нас АФК. Ну, ладно, давайте быстренько разберемся и объясним, что так делать не стоит. Ну что ж, мы зашли на сервер и он стоит АФК. А, давайте его переведу просто в наблюдатели и на этом... Наша работа заканчивается Нарушитель был наказан, допустим, так Заходим сейчас, ребят, секрет на токсик э, На карте Домираж РТ-классик Давайте посмотрим, насколько там все токсично У этого парня 35 тысяч килов на Саби-шоке Почти 400 часов Плюс у него была какая то дата премка И 10-е левел на Короче, это 5000-е это 5 место на проекте Он не такой уж и старенький Мне как-то его будет жалко банить Но если нарушение есть... Это не избежать. Зачем вставать палас, пацаны, но это же бесполезная позиция. О, О пошел, пошел, пошел процесс. Один молик, ты все, юзли. Там ван-вейф, там ван-вейф кони, ван Ладно, я считаю, что есть смысл просто его позвать в наблюдатель и сказать, что так делать не стоит. Типа, это не особо людям нравится, и все, на этом нет смысла продолжать. Добрый день, Аза, коллега Кен. Здравствуйте. На вас тут поступили тикеты за токсик. Большая так, просьба. Честь тот момент, что вы играете на сервере, где кроме вас сидит еще и большое количество людей. И некоторым людям не понравилось то, как вы обзываетесь, либо слишком эмоционально в игре. Имейте, пожалуйста, уважение к персонажам на сервере. И... Спасибо большое, всем приятной игры. Это уже следующий день, и прямо сейчас мы продолжаем делать проверку. Игроков на саббит шоке. Нарушение правил на экзекуция. Только не ФК, только не ФК. Оскорбление родителей. Он уже получил огромное количество тикетов, и все они связаны с токсиком. Оскорбляет родных, рашует правила, ругается матом. Оскорбительное поведение. Он постоянно байтит. Токсик, тролл. Ты в ногу попал. А ФК токсик блочит. Оскорбление семьи у самого нету, наверное Читер режет, дурак, стреляет по своим, делает дерьмо ВХ мешает играть и стопит, режет Что это за человек? Сколько муалеты? Какой вообще этот человек? Кто ты такой? 1300 элла, 300 часов на сабишоке Заходим в нас никто не должен видеть К сожалению, мы посмотрели много раундов И ничего не было от него сказано в микрофон вовсе Поэтому мы уходим с сервера и никакого нарушения мы не заметили. ВХ не играет на 300 часов, каждый килл при фарме. Нарушитель у нас Danger Chill, 600 l 123 кд. Ну, пока это выглядит более-менее обычно. Читерство, ретейк. Так, нарушитель у нас кто? Торщук. Мне не нравится название этого тикета. Ну, допустим, что персонаж у нас впервые играет и, возможно... Возможно, не совсем понимает, как кидать тикеты. Давайте посмотрим, что творится на сервере. Торчук у нас играет на первом месте. 3.6 на 20. КД 1.85. Пинг 5. А, все очень хорошо. И, кстати, парень из Новосибирска. Пинг у него пятерочка. Давайте посмотрим, как он играет. Убивает. Ай. Кстати, вы сейчас видели, как он навелся? Ой, а ты что делаешь? Так. Но это смахивает неспортивно. Да, конечно, конечно, конечно. Он до сих пор это делает. Как зовут персонажа? Сарвин. Управление игроками. Да, кикнуть игрока. Неспортивное поведение. Вот это, конечно, <laughs> слишком, слишком быстрый кик. Мне кажется, это самый быстрый за всю историю. Сейчас челики думают, что на собесоке модератора работают постоянно на каждом серии. Можешь проверим его? Можно. Добрый день, молодой человек, по имени Турщик. Вы подозреваетесь в использовании соброченного программного обеспечения. Я вас закрешаю на проверку, пока. Ага, фурора. Ну да. Ну да, ну да. На самом деле я не верил, что ты с Мы просто по приколу тебя хотим проверить. не Типа я могу скачать его, увидеть, что у меня подписки давно нет. Да нет, дружище, то ты чего? Че-то имеется. А в ролик-то попаду, нет? Да. О, с кайфом, спасибо. Ой-ой-ой, чувак, слышишь? О, я зашел у нас сейчас на тикет, там просто лютое творится. Короче, э -э он больше ничего не показывает, потому что он понял, что здесь я... Я уверен, что у него есть подруг, я кидаю на него проверку. Я просто верю, что, потому что, когда я зашел на сервер, он, он успел спалиться. Добрый день, молодой человек. Добрый день. Ну как так, зачем? Что как так? Вы так хорошо играете. Ну, так Включайте экран. Сразу скажите, есть у вас какие-то запрещенные, запрещенные пункты, вот. скрипты, читы? Нет. Хорошо. хорошо. Угу. Давайте, давай, Да, да. Нет, нет. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Нет, хорошо нет. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Ой. сколько проверка занял времени? Ну минут 30 наверное. Я ну, чувак, я заснул число, на кресле это забей... я ты... тоже я вот люблю такие проверки когда вот прямо ничего нет, вызвали человека и уже думаешь настроен сейчас что-то найти от а все ищешь ищешь а ничего нет ну, читерство а XBNS с это что такое найти google чит читы а давайте посмотрим. Нарушитель у нас э, мистер Пропер. Мистер Пропер. Читы. Так. У него счет 3 на 9. <гадал> И даже здесь очень плохое. Здесь 0,33. Я не знаю каким боком его кто-то мог бы вообще зарепортить. Его зарепортил игрок по имени Ловели. А вот он. Шок, от твоей мамы. Он сказал шок? Да, да, да, он так сказал. А, так это байт какой-то. Ну, тут оскорбление было. Я его за оскорбление буду сейчас убирать. Повторите, что вы только что сказали. Я твоей мамы. Ловили. столько вам гозиков? Сделай прокачку пока. Он вышел сервером, да? Да, там можно повыше выдать. Да, мод выдался. Все, отлично. Отлично. Принять тикет. Реклама или обман? Это тикет от премиум игрока. Нарушитель у нас человек по имени Кэс Гуран. Он вышел в сервер, просто шикарно На этом мы и закончим